Говорит, ну что вы хотели? Врач спрашивает. А парень говорит, да я хотел спросить, куда уголь-то выгружать. <говорит> <говорит> Такой, <говорит> да, сильный, крепкий да. анекдот. А еще один, вот этот анекдот у меня еще есть.